День с вами Александр Чумаков, компания Олегпром. Начинаем видеообзор на автоматизацию трикотажного производства. Многие интересовались, каким образом у китайцев получается достигать результата, притачивать э, эластичную тесьму, резинку в трусы либо в штаны без участия вервака. Вот на таких автоматах. Именно на таких они нас выигрывают. Это качество, это скорость. Подписывайся на наш канал. Дальше будут новые ролики по автоматизации и не только. С нами интересно? Ставь лайк, пиши комментарий.